Здравствуйте! Раз привет на канале «Помощь с компьютером». И в этом видеоуроке я вам покажу, как можно изменить ориентацию одной страницы в любой части документа Word, при этом не затрагивая ориентацию других страниц. У меня имеется документ, стоящий из 10 страниц, где имеются как страницы с книжной ориентацией, так и страницы с альбомной ориентацией. Мы давайте изменим шестую страницу с книжной на альбомную ориентацию. Для этого нам нужно выделить, например, картинку. Можно текст, из разницы. Дальше перейти на вкладку «Макет». Здесь, где параметр страниц, нажать на стрелочку рядом. Откроется окно «Параметр страниц». Здесь нужно поменять на предположенную ориентацию, то есть книжную на альбомную. Дальше, где применить, нужно поменять к выделенным разделам на к выделенному тексту. И нажимаем «Ок». Смотрите, страничка изменилась. То есть мы сейчас убавим чуть-чуть. То есть у нас картинка осталась на этом листе. Лист поменял на альбомную ориентацию. А текст, который был не выделен, он ушел вниз. Все остальные странички остались как положено. То есть вот так легко можно изменить одну или лишь страницу, при этом не затрагивая ориентацию других страниц.